Так, всем привет, кто на моем канале, кто смотрит. Сегодня вот моя работа на целый день. Отцентровал, удлинил, валы сделал. Вот теперь у меня такая длина на 20 сантиметров с каждой стороны удлинилась. Вот так вот. Здесь будет потом одеваться подшипник и звездочка. Подшипников еще нету. Переточки вот есть у меня. Такие. Думаю, это не пойдут, наверное. Маленькие будут, надо побольше. Так вот, здесь будет подшипник. Упорный или опорный, или как он. Вот так вот будет с обоих сторон. Еще потачиваться надо. Потачиваться шлицы вот эти. Протучиваться. И так вот. С одной стороны, с другой стороны. меняется она у меня сейчас будет насколько так. 20 сантиметров с каждой стороны сейчас возьмем рулетку посмотрим какая будет длина так, так. метр тридцать шесть с половиной метр тридцать шесть и плюс сорок сантиметров вот такая длина получается это так вот мерить не получается съем вот сейчас не получается не получится ну так понятно Ладно, как-то так вот, сейчас осталось мне проточить, купить подшипники, сюда два подшипника, звездочки куплю, эти наверное не пойдут, это у нас что-то на 19 что-ли зубов, не знаю, наверное не пойдет, посмотрим. А это вообще, нет, это по-моему на 20, это вот это на 19, Но у них гнездо большое, посадочное. Втулку делать? Она будет токарп заказывать, а у нас токарпы тяжело. Так что, будем делать так. Хочу купить ижевские звездочки поставить. Это вот снимется, они аккуратно должны подойти. Этот вал на 34, по-моему, здесь. Или на 32 точно не помню сколько примерно насколько здесь вал да на 30 на 32 где-то будет проточиться так с этим сошли сами на 34 а здесь на 32 как-то так вот ну ладно Сейчас осталось за малым купить материал. Профтрубу хочу купить. Ну пока еще время нету сейчас, пахота. И финансы. затруднения с финансами. Так что будет позже. Пока так занимаюсь. Ладно, всем пока. Подписываемся на канал. Ставим лайк.